Честно говоря, я мандражирую, досуздали неделя, а я боюсь, что у меня не получится. Именительность такая развилась. Короче, что я бегу, как будто у меня там мышца здесь забита, там затравлена, там я перетрудился. И тут меня сенило. Есть мастера, которые к ногам приделывают крылья. И вот я сейчас на сеансе у такого мастера. И он мне приваривает крылья, пипец, мне больно было, как он приваривал Но он честно сказал, что надо терпеть И потом я там плющу куда-то, в Нирвану, наверное Так Вот мои, где мои ножки, ага, вот мои ножки, вот мои ножки А вот мастер массажа, Константин Ой, просто благодарен, чувствую себя просто уже шикарно Вот я бы, конечно, в своем духе снял бы видео, чтобы полностью заснять все движения, которые он делает, и потом повторить. Ну, как стейпировать. Он, он ржет, Понятно, что это, это не получится, не получится. Короче говоря, если вы бегаете на длинной дистанции, вам... На любые дистанции. На любые дистанции, на любые дистанции. Короче, если вы бегаете серьезно, вот так скажем, то подарите своему телу массаж. Да, то есть женщины делают массаж, расслабляющий, чтобы быть спокойными и красивыми. в основном. Антицеллюлитный, да. А мужчинам бегунам нужен такой массаж, который позволит вам быстрее восстанавливать мышцы, держать их в тонусе. Ну, вообще, что я говорю, сейчас он сам все расскажет, доделает да, массаж и расскажет о роли массажа в жизни каждого бегуна, который себя любит. Ну, в общем, все, меня обработали, сказали, что я готов, но мне не терпится задать Константину несколько вопросов. Я сейчас задам. Может, они вам будут интересны. Котя, ну что с моими ножками вообще? Ты там какие-то дифирамбы да. пел? Я не верю, потому что я мнительный к тебе пришел. Ты пришел мнительный, но состояние твоих мышц меня очень сильно удовлетворяет в том плане, что ко мне приходят преимущественно бегуны. Я думаю, 95% моих пациентов, это именно бегуны, приходят с такими забитыми ногами, а у тебя так мягенько все хорошо. Несмотря на тот объем, ага. который я пробежал, да? Да. Да, да классно. Да, классно. Да. Значит, твои мышцы очень нормально переваривают нагрузку, нагрузку. Да? ты не пренебрегаешь такими вещами, как разминка, как заминка, как растяжка после, что очень важно. Раскатываться не это самое, не ленишься раскатываться и так далее. Вот и а вот если забитые мышцы, и ты бегаешь забитыми мышцами, это к чему приводит? К травмам. То есть, они, ищут... они а забитость это что? Они эластичность теряют, да? Конечно, они укорачиваются, во-первых. На задаче массажа дать э -э -э привести мышцы в норматонус. То есть э -э забитые мышцы это сокращенные мышцы, которые У -у -у. находятся в гипертонусе. Задача массажа – привести его А вот если у бегуна забитая мышца, он может сам растяжку ее как бы растянуть, или это… Ну, в принципе, можно. Но сколько быть? времени ну, нужно на многие, это? Многие, да, многие как бы катаются на тех же роликах. И... Ну, то есть, все равно массаж получается, мы, да, да? да? это тоже массаж, то угу. самомассаж, скажем Да. Так. Но ролик не может дать а, на все тело, и, ты практически так, не сам не сможешь, да? так, да. Там, до многих участков он не достает, но Ко мне же люди все разные приходят, угу. и кто роликами себя балует. Ну просто говорят, что две большие разницы. Хорошо, еще знаешь, я вот я вообще пришел к тебе ноги делать, а ты мне лопатки, а это бегут зачем? Ну, скажем так, твой позвоночник это твой пульт управления всем организмом. И вот пояснично-кольсовая зона, это пульт управления твоими ногами. Угу. Ну, То есть поэтому, можем, да? Да, естественно. А я, честно говоря, думаю, блин, он время вырезал от ног, отрезал и украл на что-то ненужное. Вот так вот. Но это я у меня такой дилетантский поход. Я гружу. Мне ноги надо делать, а мне там лопатки, внутрь позвоночнику. Но это было приятно, вам честно скажу. Это было очень приятно. А с ногами он, честно говоря, жестко обошелся. Ну, как-то прям я так прям. Прям, мухнул. но я понимаю, что это спортивный массаж, да, да и без правда. этого нельзя. Да? А вот какая. Ну, ты же не, не на релакс ко мне пришел. Нет. Мы магнит. Ты сказал. Нет. А вот после Суздаря массаж нужно делать? Или там надо, чтобы баня лучше? сразу не беги. Сразу не беги, микротравмы в твоих ногах должны поджить сами. Тебе в помощь, там, лед. Баня там, да, какая-нибудь такая, да? Баня тоже в этот день как бы лучше не mm -hmm. надо там, mm -hmm. ну, ну через денек а вот э, пусть оно подживется само ну, а через поскольку... сколько через три недели там через да какой там через два-три дня ты можешь а через два-три дня да, уже третий, можно да, но да, это будет да, расслабляющий да, уже какой-то да, массаж да такой да. или как ко мне вот девушка после ковраца приехала она бежала в воскресенье 90 километров а потом приехала в среду утром у нее был самолет, в среду вечером она ко мне приехала. Говорит, у меня говорит, ноги как тумбы. Он сделал ей массаж и поставил лимфодренажные тейпы на, на икры. А это непростые простые темпы лимфодренажные? Это из обычного тейпа делаешь лимфодренажный. То есть он, он, они функцию выполняют. И тоже. ]件事情. Мася, я хочу себе лифодренажный тейп. Так она утром мне звонит, говорит, у меня щеколки появились. Я говорю, я хочу не рад за тебя. Ну. Понятно. Мне хочется... Константин поблагодарить, потому что реально я сейчас чувствую себя хорошо. Самое главное, что он мне не мышцы размял. Он размял не мою бдительность. Потому что, я вам сейчас скажу, бежать с каким-то червяком в мозгу 100 километров – это ужас. Да. Все проблемы Все в голове, да. да, да. А, то есть мышцы у меня нормальные, он привел их в тонус. У меня гематомка -то маленькая, да? Ну, ну как он бы, она рассосется за неделю. Да? Думаю, да. Сейчас мне скажут, что мне нужно делать. И у меня Константин еще двойная благодарность, потому что этот это человек, с кем я начинал бегать. Мы же, помнишь, первый моя восьмерка вы ну, с да, сергеем нам тогда, да. тогда были и потом марафон был я бежал десятку и я помню это видео ну, да, ты да. говоришь олег мы тебя до марафона доведем довели довели короче люди испортили мне мою нормальную небеговую жизнь Пожли пошли сотки Да, да, да, потом уже не остановиться Ну что, друзья, не забывайте про массаж Если вы серьезно занимаетесь бегом Ну, не только бегом, любым видом спорта вы занимаетесь Чуть посерьезнее, чуть выше нагрузка, чем у простого человека Давайте своему телу возможность прийти в себя Так, чтобы не травмироваться, быть здоровыми Потому что бегаем мы не за результат А для того, чтобы быть здоровыми счастливыми и довольными Любите себя, Да, любить себя надо, да